Здравия друзья, на связи Мошкин Владимир. Сегодня я продолжаю серию видеороликов о криптовалюте Призм, где в каких средствах массовая информация она упоминается. Ну и вот давайте посмотрим Россия 2, Россия, вернее Россия 24, вирус, мошенники взялись за криптовалюты. Смотреть видео не нужно ни уникальных знаний, ни профессионального образования. Все, что треть. Да, не обходится нигде без рекламы. Особенно на России два. Не нужно ни уникальных зданий, ни профессиональных. <с> Что, наверное, нужно подождать? Походу здесь не получается, не посмотрев рекламу, только почему-то звука нету. Этой рекламы. Не нужно ни уникальных знаний, ни профессионального образования. Все, что требуется, посмотреть пару обучающих роликов на YouTube и забрать компьютер помощнее, желательно не один. С этого начинается майнинг, тренд, к которому присоединяются те, кто хочет легкого заработка. Но все ли так просто? И чем может быть чревата погоня за биткоинами? Разберемся прямо сейчас. Итак, лето 17-го с прилавков российских компьютерных магазинов стремительно исчезают видеокарты. Цены на те, что остались, не менее стремительно растут. На не топовый графический адаптер прежней стоимостью в 15 тысяч рублей не купить дешевле, чем за 30. И даже поддержанные уходят за астрономические суммы. Аналитики IT-рынка объясняют, и начался сезон строительства ферм. На одном компьютере сейчас заработать очень сложно, потому что биткоин устроен так, что а, в начале, когда он только появился, а, вот этих пар было много, их искать было очень легко. Сейчас их искать довольно сложно, и через пять они закончатся вообще. Поэтому сейчас, чтобы искать пару эффективно, нужно очень мощное оборудование, то есть ставится большое количество компьютеров, плюс ставятся еще специальные процессоры. Они специализированы, есть на основе видеокарт. И, соответственно, эти карты могут искать биткоины гораздо быстрее, чем обычный компьютер. Ну, собственно, с этим связано появление этих гигантских фирм и с этим же ажиотажный спрос на хорошие видеокарты. Понятно, что когда биткоин, в своем стоит 3000 долларов, ферма является гораздо более выгодным производством, чем когда он стоит полторы. На самом деле, максимум ажиотаж закупок этих карт пришелся на момент, когда биткоин был на максимум. Сейчас биткоин упал, и, в общем-то, сейчас многие эти видеокарты пытаются продать. Уже им стало невыгодно их использовать, это почему-то едино. Самым высоким спросом сейчас пользуется Ethereum. Звучит заманчиво. Включая системные блоки, подсчитывай заработок. Главное, чтобы хватило производственных мощностей. Однако в случае с последним, не без нюансов. У вас есть свободные 100 тысяч рублей, вы хотите их приумножить. Тогда вы не зря сюда пришли. Это занятие для вас. Вы спокойно можете взять 6 видеокарт и получать с них по 15 тысяч рублей в месяц. Конечно, за помощь в сборке просят комиссионные Подобных объявлений в интернете десятки, если не сотни И судя по всему, начинающие майнеры им охотно верят Оценки сценки действительно привлекательные Прибыль вырисовывается солидная И это еще мягко сказано Речь о сотнях процентов годовых Вспоминаются создатели финансовых пирамид И это далеко не единственное сходство Те обещания, которые озвучат со стороны Продавцов майнингового оборудования О том, что это оборудование Окупится через полгода Оно не соответствует действительности Потому что расчет сделан исходя из той сложности добычи биткоинов и фирмы, которые есть на сегодняшний день. Но через месяц-через два эта задача усложняется, будет совершенно другие майнинговые мощности. Многие люди, которые вот покупают это майнинговое оборудование, через несколько месяцев понимают, что ну, не все так красиво, не все так перспективно как им рассказывали, тогда не покупали этот оборудование. И начинает избавляться от этого оборудования. Таким образом вот, появляется вот этот вторичный рынок с вот, этими поддержанными видеокартами. Но вы должны понимать о том, что вот эти видеокарты, которые эксплуатируются на максимальных нагрузках 24 часа в сутки в течение нескольких месяцев, они, ну, могут выйти Чтобы создать масштаб добычи, достаточно одного примера. В Китае сейчас функционирует целый ангар, где поддерживается подходящая для круглосуточной работы компьютеров температура. А сами компьютеры настроены таким образом, чтобы получать коды быстрее конкурентов. Следовательно, быстрее расшифровывают блоки и снимают львиную долю прибыли. Сейчас у нас шесть шахт. Мы делаем все возможное, чтобы расшириться и открыть новые шахты. Навязать такому гиганту борьбу для рядового майнера задача непосильная, но очевидно, понимают это далеко не все. А потому в одной только в Москве на сегодняшний день не менее полусотни ферм. Правда, китайским они неровные, результаты куда более скромные. Что уж говорить про тех, кто действует в одиночку. Многие не могут отбить даже деньги, потраченные на электроэнергию. Основное оборудование производится тоже в Китае. Причем получается такая картина, что Китай сначала полгода майнится на этом самом совершенном оборудование, а потом через полгода его либо сдает в аренду, либо передает уже в третьи страну. Получается такая картина, что э, вы копаете э, руками, а Китай копает лопату. Через полгода Китай вам отдает лопату, а сам копает уже экскаватора. То есть э, все равно... Сравнение сравнении эффективности добычи этих биткоинов, обычные майнеры, которые сегодня покупают оборудование, они будут, конечно, уступать. Но экономисты предупреждают налицо очередной мыльный пузырь. Рано или поздно он должен В данном случае, с точки зрения классической экономики, разумеется, все криптовалюты и виртуальные валюты, которые пока что существуют на рынке, это, разумеется, мыльный пузырь. Потому что, в отличие от любых ценных бумаг, акций, облигаций их производных, и участок и так далее, они не имеют внутри себя никакого экономического основания. То есть те же самые акции, они выпускаются под какие-то активы компании, под станки, стулья, столы, производство какое-то и так далее и тому подобное. А криптовалюты пока что всего лишь генерируются ну, практически случайным образом алгоритм, который до конца пока что еще никому известен в, в просторах сети интернет. И если вдруг же какой-то сервер будет, даст центральный сервер да, в бой, а, несмотря на то, что там какая-то распределенная система передачи данных, непонятно, что будет с самой валютой, она вообще будет существовать, какая будет у нее стоимость и так далее и тому подобное. Пока что это очень рискованно и на 100% похоже на обычный мини-пузырь, который, кстати, в последние пару недель уже постепенно спал. Еще один подводный камень – нестабильность курса. Предсказывать его не берутся даже самые опытные биржевые игроки. Тот же Ethereum всего год назад стоил порядка 10 долларов, сейчас в разы больше, но может просесть в любой момент по любым причинам. От атак хакеров, способных за один присест похитить миллионы, единиц криптовалюты, до отсутствия внятной системы контроля за воротом. Все участники транзакций полностью на. Впрочем, регулировать может государство. Возможно, государственная цифровая валюта, которая выпускается под контролем Центробанка, контролируется эмиссия. И многие страны, кстати, изучают эту возможность. Мы тоже ее изучаем. А второе – это частные криптовалюты, которые сейчас получили хождение. Но это пока в теории, а горячее железо уже сейчас участка мошенники. Не люди, те, кто выживаются на сборке компьютеров для майнинга, но и артисты, которые освоили туда более изощренные способы обмана. Лучшая в мире облачная платформа для майнинга от трех до пяти процентов прибыли в день. Это реклама на сайте BitMinister. Его создатели позиционировали свою деличь как самую удобную систему для легкого заработка. Вам не придется даже покупать оборудование. Стоит только оплатить аренду и можно зарабатывать. Но только недавно страница банально перестала открываться. Еще запускают так называемые матрицы. Тут заработок строится не на поисках хэш кодов а на том, чтобы регулярно привлекать систему новых участников. Все остальное операторы матрицы обещают взять на себя. Опять же, первое, что приходит на ум, финансовые пирамиды. Ну и к слову, небезызвестный Сергей Бавроди тоже обратил на криптовалюту Самое пристальное внимание перевод мотивации это цифровое пространство. Дейтус, по сейчас вышел далеко за пределы России, он работает в целом ряде стран. И пирамиды это вещь понятная, соответственно, мы это хорошо знаем. Когда, соответственно, у вас берут э, деньги, предлагает вернуть их через месяц и через два с большим процентом, особенно если вы приведете каких-то новых энтузиастов. Собственно, пока энтузиасты идут, деньги есть, их возвращают. Когда энтузиасты заканчиваются, основатель пирамиды, как правило, не скрываются. Это общий механизм. А биткоин-пирамиды? Ну, если классическая схема Магрозия – это пирамида с рублевой наличностью, есть куча разных пирамид, соответственно, есть пирамиды за электронные деньги, есть за безналичные деньги ну, собственно, биткоин можно использовать как средство платежа тоже в пировину. Как все заканчивается, догадаться нетрудно. А из первых таких пироги гонконгская майнкоин действовала под видом биржи и рухнула, предварительно выделив из платчиков почти 400 миллионов долларов и не предоставив им никаких гарантий. Казалось бы, можно было сделать выводы, но нет. И чем дальше, тем больше все это напоминает золотую лихорянку. Времена, когда люди были готовы перекопать тонны земли, лишь бы добыть немного драгоценного детала. Только вместо сливков, которые можно было хотя бы подержать в руках. И на что-то потратить. Теперь вот такое видео по поводу покупки криптовалюты призм и по поводу что это за криптовалюта вы можете на мою страницу владимир мошкин вконтакте перейти вот слайды есть описание как ее купить? Ну, За криптовалютами будущее. Доллар свою отжил. Биткоин а стремительно падает вниз и уже не подымется с колен. А криптовалюта призм это криптовалюта третьего поколения. И еще ближайшие 50-100 лет криптовалюты будут наращивать свои обороты. Какие-то будут мошенническими, какими то честные, какие-то будут государственными. Разбирайтесь, читайте, изучайте, обращайтесь в личку, помогу с информацией, помогу разобраться. Благодарю всех за внимание, до скорых встреч, ставьте лайки, делайте репосты.